«По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Так сказал Христос. И этими словами сегодня люди успокаивают себя. И то, что они потеряли первую любовь, они считают это нормальным. Потому что по причине умножения беззакония в них охладела любовь. Но это ненормально. Это ненормально, это лукавство. Если человек успокаивает себя этими словами и говорит, что так должно быть, из-за того, что мы видим это беззаконие, у нас охладевает любовь. Нет, мои дорогие, если вы потеряли первую любовь, то вам нужно, во-первых, покаяться и вернуть эту первую любовь, вернуться в то состояние первой любви, а иначе Иисус Христос придет к вам и сдвигнет светильник ваш, и вы погибнете, и вы будете не дальше, чем в аду. Об этом говорит Иисус Христос. И мы читаем книгу Откровения, вторая глава, со 2 стиха. Иисус Христос говорит, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое.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 Вот что Иисус Христос имеет против тебя сегодня. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвигну светильник твой с места его, если не покаешься. Да благословит вас Господь наш Иисус. Да, Сережа, по-другому брат мой не может быть, действительно. Когда мы начинаем там что-то вцеплять со стороны справа-слева, какие-то свои о, ритуалы, там еще что-то, какое-то свое понимание. Я говорю, мы умоляем жертву Господа Иисуса, мы умоляем Его, Его величие, Его достоинство, Его силу, Его могущество. А ведь Господа достаточно, правда? Достаточно, потому что в Нем все, все наши блага, все наши благословения. В Нем наша будущность, да. В Нем мы посажены на небесах, не иначе. Ни в ком другом, только в Нем. Правда? Слава Богу. Поэтому надо идти Его дорогой, исполнять. Для чего Господь пришел на эту землю? Для того, чтобы спасти, потому что закон не мог. Не мог. Настолько грех взял верх и силу, что... Как написано, да, кровь тельцов, козлов и пепел через закрепление, да, не могли спасти грешных людей, не могли уже. О. Настолько человечество постряло, в, в грехах застряло, да, то самое Израиль. Поэтому он для них и первых пришел, пришел к своим. Но, к сожалению, мудрецы, великие фарисеи, священники, первосвященники не приняли, потому что, ну что ж, пришел тот, который лучше их. Лучше Писание знает, чудеса творит, а мы что? Вот так часто бывает. Из-за своих принципов, из-за своего эгоизма страдают люди, люди, целые страны. Воня начинается по этому принципу. Вот так Израиль сделал. Ну что делать? Избавиться надо от Иисуса Христа. Он к ним пришел, тот, которого они ожидали долгие века. Он пришел, они говорят, нет, это не тот. В нем бес, и он достоин смерти. И сделали это. Но когда он воскрес и дал силу своему, своим ученикам благословению в благодати Святого Духа, то, правда, уже не тот Петр был, который отрекся, но уже силой благодати говорит, кого нам больше слушаться, людей или Бога, правда? Вот. я не могу молчать о том, что Бог сделал для меня лично. Я от него отрекся, он меня простил, правда, да еще поручил великий труд на этой земле. Как я могу сегодня молчать? Идет в храм, правда, в час молитвы 9 с Иоанном, и видит храмового. И что? Взгляни на нас. Он пристально смотрел, написано, да, надеясь получить от них что-нибудь. Что Петр говорит? Простой рыбак, правда? Может быть, безграмотный был, но говорит, золото и серебра нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Взял за руку, поднял, укрепились его стопы, он начал ходить, скакать и славить Бога. Вот что такое Иисус, правда? Слава Богу, что еще нужно? Но люди ищут своего. Не Господь его, а своего. Поэтому так получается.